Салат, 8 марта. Совсем скоро наступит женский праздник 8 марта. Предлагаю на праздничный стол приготовить вкуснейший слоеный салат с тематическим оформлением. Ингредиенты. 3,00 грамм свежих шампиньонов. 1 отварная куриная грудка. 1 вареная морковь. 1 луковица. 4-5 яиц, сваренных вкрутую. 1-0-0 грамм вяленого чернослива. 5 столовых ложки консервированной кукурузы. 3 столовых ложки консервированного горошка. Майонез по вкусу. Зеленый лук и укроп для оформления. Растительное масло для жарки. Этапы приготовления. Подготовить продукты для приготовления салата, 8 марта. Нарезаем кубиками куриную грудку, чернослив и лук. Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки натираем на мелкой терке, а белки оставляем для оформления. На плоскую тарелку ставим два стакана и выкладываем куриную грудку в виде цифры 8. Все слои смазываем майонезом вторым слоем выкладываем половину лука. Следующий слой чернослив. Далее смешиваем по 3 столовых ложки горошка и кукурузы. Оставшиеся 2 столовые ложки кукурузы пойдут на украшение салата. Не забываем покрыть майонезом. Нарезаем пластинками шампиньоны и обжариваем их на Растительном масле вместе с оставшимся луком. Выкладываем сверху слои горошка и кукурузы. Натираем на терке морковь, выкладываем следующим слоем. Последним слоем выкладываем желтки. Бока салата, 8 марта, посыпаем измельченным укропом. Аккуратно вынимаем стаканы и оформляем верх, цветами нарцесов. Оформить можно по своему вкусу. Приятного аппетита!